Ты задумывался когда-то как зарабатывают блогеры? что если я тебе скажу что даже ты можешь работать так как они достаточно начать сотрудничать с партнерской сетью это такой посредник по между людьми которые хотят заработать то есть такими как ты и рекламодателями которые хотят продать свой продукт после бесплатной регистрации на молит выбери продукт который тебя интересует и дальше продвигай его где только захочешь. продвигает ты предоставляешь новых клиентов своему рекламодателю, а тот платит тебе за это провизию. Хочешь узнать больше? На канале Майлит огромная плейлиста о заработке. Ну и как, попробуешь?